Привет друзья, с Мишей собрались выйти на две ночи на охоту в избушку Дали собачку с собой Фабаль, поздоровайся с ребятами Так, все тут гаджеты у нас приводятся в действие Ты на рюкзак там не давай это, не ди. Блять, нассал, обоссал рюкзак Вот и домой метил Вот ты урод, а ну ладно что теперь делать -то? окропил святой водой ладно будем включаться иногда сегодня погодка такая не очень и завтра тоже не очень по прогнозу но надеемся на то что прогнозы не сбудутся идем сегодня поснимаем быт миша поснимает свои кулинарные возможности способности так что прогуляйтесь вместе с нами может быть будет что-то интересно Такая вот нелегкая доля у охотников. Перебираемся через лесные ручьи. На-на-на, Миш, он там по траве. Там хотя бы льда нету подо льдом, видно, что делается. Ручьи бегут, как весной. Но это последняя преграда на пути к избушке. Ой, ой, ой. <свес> ой, ой, ой. Повело, повело. Уходим на две ночи. Завтрак вечер вечеру обещают погоду более-менее нормальную. Хочется уже Чтоб все замерзло, немножко снега. Собачка где-то впереди семенит, у нас, может, зайчиком есть у него порог такой за зайцами повегать. поверить 110 метров собак. Он за зайцем точно, рек... ой, Миш, он точно за зайцем пошел. Угу. А Хотя хер его знает. Впереди не видишь его? Нет, вперед показывает. Ну ладно. Может дороге. Подорв... А нет, нет, вот. Нет, не его следка. Ну ладно, пойдем. Это вот норка ходила. Давненько, правда. Подходим, друзья, к избушке. Или добрались. Они уже нас, здорово, Сниши продуктов много несем вот она здравствуй избушка матушка здравствуй дорогая я опять пришел Встречай гостей я иду к тебе в гости Олег окна на зиму закрыл чтобы не заметало снегом Соболюшка, кобелюшка, а тебе? Тебе только под избушку. Фух, добрались. Слава Богу. Слава Богу, добрались. О, где Михаил-то На дрыжке все поприбрать, брат. Поприбраться надо тут. Дровишки поколоть. Сейчас Миша печку затопит. Сейчас я поспал, блях, а не, не так как-то плечо болит. Вообще ужас. Ух ты, какая избушка достала! <смех> да, Поменялась отлично. Лавочка туда, чё? Летняя спальня. Мало ли, если а жарко дать? Тело кто-то там надышал, напердел. Угу. ничего, ничего. На отрыжь, ты можешь залезать нет? А залезешь. Выдохнешь и залезешь. Уже быт, я гляжу у Ну что, ребят? Ужин? Миша, Миша приготовил такой вот супчик со кварками. У нас тепло, хорошо, уютно. В нашей... Как сказать? Бунгале, Бун да. <с Очень <с хорошо. Идим, отдыхаем. Время? 6, 6 вечера. Восемнадцать. за ножка, мужик. Ничего не видно. Темно, и дождь идет, да, так, прохладненько. Мы немножко выпили. Соку-соку. Поэтому не обессудьте. Хорошо молодец. Рекомендую вам бросать свои теплые диваны, выходить в тайгу. такие же избушки, да, такие же избушки. Покажи супчик на но если вы находитесь на диване, я рекомендую налить себе рюмочку под супчик. И приходите к нам в гости, у нас еще есть. Приготовили суп, на сегодня, а завтра. Задучка играет на свитер. как все. Хорошо, отдыхаем отдыхаем просто отлично, рекомендую, бросайте город, приезжайте в Тайгу. Второй день охоты, идем с собачкой и с Мишей, пошарахаться по лесу, за ночь весь снег растаял, поливал всю ночь дождь, утром мы занимались хозяйственными работами, Малость отходили от вчерашней пьянки. Не вчера. Сейчас пошли прогуляться. Собачка вчера гоняла лося. Лось видела только она. Да. Но... Здесь, здесь мы лося бить не будем. Далеко. Вывозить его никак отсюда не вывезешь. Не на чем Пока. Надо клячу. За ночь только снегу сошло вообще от Сегодня к вечеру заморозок обещают завтра вроде до минус одного-двух. Идем гуляем. Не спеша. Что, будет интересно? Включусь. Так, ребят, смотрите, какие места красивые. Тут раньше была деревня Крутые Лага. Сейчас мы с Мишей придем, посмотрим. Крутые Лага деревня называлась. Вымерла очень давно, еще до 90-х годов. Точно не могу сказать время. до 90-х годов. Сейчас мы зайдем в саму деревню. Ребят, на том берегу была деревня, крутые лага. А тут бобринная запруда. Сейчас пройдем по ней вверх немножко. смотрите что как напилили, да? Дам Миша испытать карабин Тигр. 100 шагов будет стрелять вот по этому чану железному. Ящик железный пилили, пытались вывести, но не получилось походу ни у кого. Резали его. Пошли, соболь, а то прихлестнет я Миша. Миша испытывает мой карабин Тигр. Видно легко? Да, сейчас, сейчас, сейчас, молодец. Да, молодец. Же, да сейчас, сейчас соболёк, все, не ругай. Не дергайте, на. Нет. да? да. А? Не И так, нахуй, не Иди сюда. Вот отсюда лучше, наверное, видно, миш. Вот отсюда, наверное, лучше ее видно. Палец на руке так не держи. Вот отсюда. Ты не думаешь, что он упадет? Он не упадет. Пойдем посмотрим. Упадет. Миша занизил немножко. Вот он, выстрел. Так вот, ребята. Тут старая избушка. Избушка не наша. Охотника уже нет в живых. Давненько. Такая вот избенка. Стреляли сейчас по глухарю. стрелял я далековато, промазал. Сейчас покажем. Хозяйство тут уж Вот такая вот избушка. Была, она срублена. В деревне рядом. Из половых досок. Соболь что там ковыряет, нарамышей ищет. Нарамыша нашел соболек. Точно мыша нашел. Вот такая вот избень. Падка тут. Покосилась она уже так прилично. На этот бок. Котелку какой-то. Едара. Крыша уже у нее худая. Скоро на крыше кирдык будет. А крыша побежит все. Дело на смарку. Такая вот избеночка. Что, поеди, Миш? Давай. Доставай, у тебя еть бата. бунгала первый раз мы ее нашли на года три назад до да? случайно наткнулись умывальник какой интересный старинный смотри прикольный какой Деревянная шайка. Что, ребята, третий день уходим. Погода дрянь. Уходим из избы. Ночевали две ночи. Отдохнули отлично. Соболюшка тоже хорошо отдохнул. Вчера вечером он бежал за лосями, думали его и не это самое. Не перехватить будет. Поэтому сегодня идет на привиз. Да. Ладно. Может быть включить еще по дороге, если что, будет интересно. Ради. Всем удачи.